Город – это живой организм. Вместе с физическим пространством зданий и городских сетей в нем ежедневно возникают тысячи связей. В отношениях между людьми рождаются новые смыслы и образы. Не секрет, что основой развития любого города является человек, его интересы и творческая энергия. Человек, способный в своей доброй воле менять городскую среду и социальную действительность. Самара – уникальный город. Мы живем в центре третьей по величине агломерации в России, в единственном городе на Волге, где сохранилась природная экосистема – Жигулевский горы, Национальный парк-заповедник, Самарская лука. Вместе с природными ресурсами Самара обладает мощной научно-технической базой, удобным экономическим положением и культурным наследием. Чтобы раскрыть потенциал и бережно использовать ценные ресурсы, городскому сообществу важно понимать, на каких направлениях развития сосредоточиться и какие виды деятельности могут вывести город на новый уровень качества жизни. Для этого в 2011 году было решено создать стратегию комплексного развития городского округа Самары на период 2025 года. Администрация провела масштабные исследования. Горожан спросили, какие изменения они хотят видеть в течение следующих 15 лет и в дальнейшем. Были проведены анкетирования, интерактивные сессии, экспертные обсуждения и семинары. В работу вовлекались профессионалы из разных сфер жизни города. Совместно с жителями решались вопросы, в какие направления вкладывать время и ресурсы, что нужно сделать, чтобы Самара была успешной на международном уровне и как может каждый человек участвовать в развитии города. Фактически, основными разработчиками стратегии стали люди, которые сумели взглянуть на город комплексно, увидеть его как единую систему. Именно поэтому стратегия рассматривается как документ общественного согласия и как живой процесс взаимодействия горожан. Для понимания Самары будущего необходимо опираться на историческое наследие. За четыре с половиной века наш город неоднократно менял свое предназначение. Мы были военной крепостью на границе государства российского, торговой столицей по Волжье, поставляющей зерной и хлеб даже в Европу, запасной столицей в годы Великой Отечественной войны. А после наш город стал закрытым центром производства ракет и самолетов, космической верфью России. Учитывая опыт прошлого, были проанализированы внутренние и внешние факторы, а также изучены современные тенденции развития городов России и мира. В результате была определена миссия Самары или, другими словами, смысл существования города. Для горожан обеспечивать комфортные условия жизни и самореализации. Для региона и страны быть проводником инноваций, центром экономического и социокультурного развития самарско-тольяттинской агломерации. Для международного сообщества стать гостеприимным конгрессно-форумным деловым индустриальным волжским центром, жигулевскими воротами России на евразийском пространстве. Определена генеральная цель развития Самары – стать креативной проектной площадкой применения различных видов новейших технологий и зоны активного взаимодействия инноваторов. Для достижения поставленных целей выбрано 10 ключевых направлений, в которых возможно совершить рывок и вывести на заданный уровень все остальные сферы жизни города. Символически они представлены в виде ракеты. По значимости приложения усилий выделено 4 группы. Прорывные – определяют вектор экономической и деловой активности, где приложение усилий даст наилучший эффект. Поддерживающие – оптимизируют городскую транспортную систему, задействуют уникальный природный и историко-культурный потенциал. Средовые – на основе экологических принципов обеспечивают развитие пространства города и формируют современную городскую среду. И направление гуманитарного развития, которое укрепляет духовный потенциал Самары, способствует активности местных сообществ, задает жизненную энергию для воплощения задуманного. По каждому направлению сформировано отдельное дерево целей, определены проекты и программы, а также ожидаемые результаты. Все наработки были систематизированы в общий документ, и 26 сентября 2013 года на объединенном заседании Стратегического Совета и Думы Самары стратегия была одобрена и утверждена в качестве муниципального правового акта. Теперь для реализации образа будущего важно запустить такие механизмы, которые обеспечат согласованные действия и объединят ресурсы организаций, действующих на территории Самары. Так как цели развития города выходят далеко за рамки полномочий органов местного самоуправления, стратегия требует включения не только структур администрации, но и всего городского сообщества. Поэтому важно создать и закрепить практику принятия совместных решений органами власти, представителями бизнеса и некоммерческого сектора. Активные горожане и сообщества должны почувствовать свою сопричастность к развитию Самары. Это позволит перейти на новую стадию – от разрозненных действий к полноценному стратегическому партнерству. Для постоянной программно-проектной деятельности созданы общественно-муниципальные комитеты, которые объединяют профессиональные и местные сообщества вокруг выбранных направлений. За координацию работ отвечает исполнительная дирекция – Центр стратегических инициатив, в который входят общественные координаторы и руководители департаментов администрации. Теперь каждый горожанин или организация могут присоединиться к коллективной работе, подписав меморандум о стратегическом партнерстве и заполнив анкету на официальном сайте стратегии. Вместе с партнерами города мы создаем экосистему поддержки инициатив, в которой активные горожане могут получить экспертную, информационную и ресурсную поддержку. Прочитать стратегию, а также предложить свою проектную идею можно на сайте самара 2025ru в разделе «Проектный центр». Приглашаем вас к стратегическому партнерству. Впишите свое имя в будущее Самары.